Начнем с рубрику новости, условно говоря, да. Благодарим всех, кто помогал, помогает во всех смыслах. И в материальном, там, финансовом, и в душевном, духовном. Да, словом э, Борьбой, так сказать, за светлое грядущее человечество на разных там ресурсах, на разных площадках, с разными блогерами там. По доброму или так весело или там со всякими там э, соприкосновениями в общем всех благодарим до да, наших соратников соратниц и просто тех которые так да товарищи и подруги которые вот э, понимают что наша деятельность правильная здравая светлая ну, вот и понимают, что надо э, вместе ну не то чтобы там плечом к плечу ну в общем делать общее дело каждый на своем месте так, теперь, значит, это э, для тех, которые там думают, что вот есть некие такие горы, там полугорки и прочее, там супер просветленные учителя света, тьмы или там э, сумерков, да? Уракулы. Да, вот, значит, этот самый, давайте я вам закину, я уже сегодня на, накидал малеха это самое, да? Э, в скайп вроде кидал, в телегу. Вконтакте, в Одноклассниках, вот это вот тексты, да. Так вот, значит, сейчас вот озвучу, да. Кто сомневается в наших возможностях, да, в наших э, возможностях нашего потока, вот в нашем терминологии можности, да, вот. Или напротив, да, хочет убедиться в этом, уверовать, да, усилить себя. Так вот, значит, э, я эпизодически прослушиваю, да. Э, те наши вечерки, те наши потоки, которые были когда-то. Ну, как успеваю. Вот. Э, потому что, когда в потоке, не всегда э, четко все это запоминаешь. А тут, что ты успел это сказать или не успел? Достаточно ли ты э, какое-то понятие э, пропихнул, да достаточно ты его облег в такую форму, чтобы это выразилось в виде такого образа, ну, доступно, в общем, всех. Понимание. Да, пониманию, все ли в этом образе, да, полностью ли он... Вот. Ну, а старые, я думаю, это, пожалуй, для того, чтобы понять, как ты растешь над собой, да, насколько разница в вещании, да. Ну, я имею в виду, совсем старые слушаешь, или, или как? Нет, я совсем старое не переслушиваю, просто те, которые я ни разу не переслушал, я вот и переслушиваю, ну, просто они всегда получаются. У -у -у. И вот сегодня получилась такая штука, да. Вот, я сегодня э, почти дослушал вечи наши, да, от 14 декабря, он за номером 366. Вот, 14-12-2022, да. Вот, поэтому рекомендую послушать. Ориентировочно я точно не могу сказать, но где-то час там с небольшим. Интересный такой момент, да. Интересный такой момент. Мы говорим о том, ну, точнее говоря, я говорил в этом самом, да, в потоке нашего общения на вечерке, говорил о том, что где чего прячутся определенные, так сказать, э, ну, нехорошие силы и все такое прочее, да. Вот, и теперь, значит, этот самый, вот я как раз его прослушал и понял, да, и понял я, значит, а что а это мы сделали тогда совместными нашими усилиями. А мы сделали вот это, что вот несколько дней назад произошло... Что сейчас, получается, проявилось, э, про, Да, произошло на территории Турции, Сирии, э, чего-то там, Ирана, Ирака, ну, в общем, чего-то это самое, там не говорят точно, какие территории задействованы были, да. Вот, ну, якобы там такое землетрясение, да. Э, вот эти власти, так называемые, там, Турции, там, даже, даже начали, там, начали, ну, поэтому, да, по следам большевиков, большевиков советских, дело строителей, что там некоторые ну, строительные не фирмы хреново там строили, кирпич вообще руками ломается. Ну, такое все это дело. А на самом деле, понимаете, это мы, э, так сказать, э, попросили, мягко говоря, да, э, вышних светлых сил, э, э, ну, извините за выражение, да, ебнуть по тем местам, откуда вылезает вот эта погань всевозможная, ну, так скажем, из-под поверхности э, земли. Вот так, такие операции. Как сказать, по, по терминологии Ваденко, детские деревни СОС, да? да потом по вот Собакоголовые черти прочие, эти, прочие, эти, черти и прочие ледоеды, черни и прочее мразота. Это то, что нам обещали много лет, да. Что там Трамп придет, порядок на видео. Он вот эти что. Он, там города, базы инопланетян базы. там хренячит, блин, везде все это дело. Вот, на самом деле, вот мы два месяца назад сказали, и это было выполнено, вот, наконец-то, да. Там будет видео, как видео перейдем, посмотрим. Вот, значит, будет картинка, будет видео, все мы это дело покажем, и опять же с дополнениями, пояснениями. Это для тех, которые думают, что вот где-то там кто-то себя обозвал, там, супер-пупер этим самым, да, богом, там, Вова или Яхвой, или Хуяхвой, или еще какой-то хренью, да, и там вот вы, ж, блин, приходите ко мне, там, это купеечку несите, потому что мне надо, потому что я самый могучий. Ну, потому что на трон надо, трон шатается. Вот. А на самом деле трендят и ничего не могут, и не, и не имеют возможности, и доступа никуда нету. А вот подтверждение того, что мы действительно работаем с теми, которые делают очищение на нашем плане бытия. Вот. Не хотите добровольно к свету, значит будет поганой метлой вас утилизировать. Вот, пожалуйста, хотите верьте, хотите нет. Никакие не пророки, просто вот мы говорим, что ага, вот так вот. Дальше будет еще веселее, скажем так, да, если зло на нашем плане бытия будет пытаться оставаться. Обратной монетой получите, да, такие пироги. Все, да, верите не верьте, значит это самое. Своро ну, это... Суворов воров нам присоединился. Да. Привет, Валерий. Приветствуем, Привет, друзья. Зомска. Вот поэтому вот такие вот приветы для вот этих территорий, да, mm -hmm. для, точнее для тех, которые пытались там выбраться э, на белый свет, да. только по поводу коучинга, Колучукинг, резининг и латексинг. <сё november> Каучукин это просто вот <сёк> <сёк> Ну действительно, это получается Ну как, сопли лежит резину тянут <сёк> <да, сёк> да, Или кота, да, или, или, вот это, это, это ну, самое Я имею в виду, вот как жвачное животное Просто <сёк> все <сёк> да. то же самое пере, Пережевывается, блин А толку никакого, класс, да Ну это перекладывание ответственности Все вот эти вот э Мудозвоны, да, которые проплачивают бабло а вот этим всяким коучерам и тем, которые вот так себя называют, да, вот, эти, которые вот хотят, они просветиться, но трудиться не хочется, ну, да, с собой. поэтому ты, так, ты я дели, тебе плачу, ты... ты сделай меня, блин, просветленным все». Ну, та же самая петрушка, как в сказке ну, как... о рыбаке и рыбке. Да. Все то же самое. Это ж как этот, если еще, короче, этот Барановский. Платят пацаны нормальные баблосов, и они через 100, 108 лет на, лет на новом плане бытия оплатить а надо регулярно, абонементскую плату вводить, потому что через энергии и денег надо поддерживать эти потоки, которые туда они забрасывают в будущее, в это радости же. Поэтому надо абонентскую поддерживать регулярно, понимаете? Это, блин, ну вот, такие вот... Иначе это Козлы. канал связи ну, порвется и все. Вот. Так, ну давай. без баблосов пультик перестает работать так пол палочки да давно не было сейчас опять проявился понятно что это самое занимался чем да ну по комментам будет понятно А энергии ловите, говорю, очень потоки усиливаются. Собирайте все они как ноты или кому как образ придет, как строчки всякие, еле уловимые, сильно ощутимые. Все пригодятся. Э, так, ощущается, потом со временем поймете, что и для чего. Какой инструмент и где применять. Их до хуища. Да, полностью, абсолютно согласен. Вот. Э, ну, кто как уверует, да, кто говорит, что там день сварога-творога начинается, кто говорит, что Всевышний наконец-то повернулся, о, блин, елы-палы, я про них уже забыл. На а другой Бог не повернулся. Не сдохли, не-не-не, ну ладно, буду дальше, может, заниматься. Вот. Ну, а в моем разумении, это вот все больше и больше народ просыпается, от этого происходит утро настоящее, да, вот. Среди населения в голову, да. появляется народ, вот, среди народа появляются те, которые просветляются, просыпаются. И поэтому вот, вообще такая энергия в русском духе так и, вот и просыпается в народе. Да, вот оно и есть. Вот. Это больше похоже на правду. Вот. Ну, у каждого своя, конечно, философия, да. Мы считаем вот так вот. Так, теперь, значит, кроме того, что вот эти энергии меняются, много народу просыпается, опять же, говорил и повторяю, будут такие, которые, ну как вот, ну допустим, эти самые, мужичонка какой-то, который бухал вот всю жизнь, и тут ему что-то с очередной бутылкой или очередное похмелье, так вот раз его, блин, как накроет, блин, и вот начнет он там какие-то вечные истины. Ну, ничего, так оно и будет, понимаете, так оно и будет. Заработано это его предыдущими воплощениями или нет или допустим девулька какая-то на трассе там работала так сказать <coughs> ну знаете чем подрабатывает да и в какой-то момент вот так вот с очередным ну не буду ладно пошли вот раз у нее просветление наступает и она начнет там ретриты и прочие эти самые да это тоже все это возможно главное что вы вырабатываете распознавать вот это все это нужно, вот, для чего мы и говорим, вехи на пути к просветлению, там собраны тезисы и аксиомы, ну, вот я сегодня как-то постепенно попробую, э, ну, научить воспользоваться, да, ну, собственно говоря, давайте прямо сейчас, да, сейчас как раз вот следующий этот самый, да, по поводу э, того, что надо менять терминологию с... Э, в связи с тем, что время, так сказать, меняется, да, меняются энергии, все это дело меняется, поэтому... Быть в тренде. Ну да, надо в трендах быть, да, в тренде быть, да, вот, поэтому этот самый, да, вот смотрите, да, вот вы когда смотрите этих самых, да, блогеров там всевозможных, да, которые там пяткой все грудь отбили уже сюда, или там смотрите, допустим, чего доброго, телевидение вы смотрите, ну или, допустим, там, ресурсы интернет, там, миллионники какие-то, да, вот, хотя сейчас пытаются заходить через через маленькие, вроде бы только в ново открывшиеся ресурсы, не суть важно. Вот используйте аксиомы. Это обыкновенные слова, обыкновенные понятия, которые все знают, понимают вроде их, но даже самые продвинутые агуру, да, даже в самых ведических писаниях никто не упоминал. А как же вот все-таки понять, куда правильно двигаться? Потому что кругом, вот как говорит Ведослава, да, на оборотнический мир. Вот у нее классное вот это высказывание. Все извращено как вот этот фильм был, да, Кривое зеркало или как-то там это самое было, да, вот, 60 забытого года. Вот, понимаете, все извращено, все абсолютно. Правдой правда называют кривду или еще какую-то хренотень. Правду вообще убрали двою два варианта, или четыре варианта, или двадцать вариантов Всего лжи, вот, которые называют правдой. это там полуправда, это там вот, ну, чуть-чуть там такое вот прикрыто там, понимаете, все, чтобы куда-то увести. Как этим, как в этом разобраться, да, вот, как это говорил, да? Куда бедному христианину податься? Белые пришли грабить, красные пришли понять, что же надели, грабить. Вот как разобраться в этом? А вы используете эти термины, аксиомы, и вы не будете ошибаться. Какие термины? Правда. Вот вы вот этот самый, да, смотрите телевидение, и там трендят, там, про СВО, там, вот, эти самые хохлопитеки, там, питают про типа того, хуйню. что, там, мы, блин, там, мы ж Родину, там, вы ж на нас напали, блин. Смотришь там все и понимаешь, что все пиздят. О, и все, правды там нету, не там, ни сям, а правда где? Блин, третья сила, ну, условно говоря, третья сила, да, сделала так, что один и тот же народ на физике убивают друг друга, причем массово, все. Значит, это не нужно трындеть, то это все восхищается, одобряет, или там это самое, все, это не то и там не пахнет. Вот Теперь, что касательно, допустим, этого. да? Опять же, возьмем просто на физике, чтобы было понятно. Блогеров никаких не будут трогать, потому что, э, кого не возьмешь, всем надо оплеухи давать, а то и вообще конкретно ну, такие а подзопники пиздюрины. Кисейные, кисейные барышни. Да, все, все расплачиваются, все обижаются, полу... потому что у всех эго такое, что, блин, вот так пальчиком оно лопнет, блин, а оно такое огромное и всех говном за это самое зальет. Вот, поэтому постараемся не упоминать сейчас, да. Вот, Значит, что такое справедливость? Ну, применем при, такой этот самый. Опять разберем вот это на, на болезненно, так сказать, для всех тема, да. Вот, понимаете, началось и с вывода. Правда, неправда, да. И вот опа, дошли куда-то, да. И там вот калибры так вот приходят. Холодно становится эти самые, выключаются эти, да, там, ну, якобы выключаются, не суть важно. Правда, все равно. из за нам того, не что прилетают, когда... Да, и вот все вот проклятые там эти самые. Главное, не Кремль виноват, не те, которые бомбят, не те, которые это все спонсируют, хозяева денег так называемые, Р да. В общем, ну, русские. Ну, виноваты, ну русские да? виноваты, да. Вот. А то, что 8 лет, вот так вот, вот конкретно, да, потому что мы-то на своей шкуре это знаем, да, сами вот в 2014 году, в 2015 воевали, родину защищали. А нас продолжали хуячить, это самое, не калибрами, ну, другими Мель, этими самыми, да, там маленькими этими карандашиками, mm -hmm. которые там, э, сколько он, больше метра, да, этот самый, да, mm -hmm. вот, ты шо, ты, системами конечно. залпового огня и прочими этими самыми. Да и херня какая-то, точка у, да что, ну, это ж, нет, нет, это нормально, понимаете. Вот, где она справедливость? Справедливость она, понимаете, это не месть на самом деле. Это, э, как это там самое говорится, понимаете, этот возврат к... Э, Йомина, вот это в армии вновь, как, там это было, да, э, термин этот существует, то, как же ж точку эту самую вернуться, блин, термин вылетел. Дефоркация -то. точка. Да есть. не, не, не, ну вернуться к этому, вот, э, к тому моменту, где... Статус-кво. А, а, вот же, тю, блин. Вот. Вернуть вот это, статус-кво, вот это вот состояние. Да. Его, конечно, можно там углубляться, потому что попытка была этого самого еще в 2004-м, потом в 1991 развалили Союз. Понимаете, вот так вот можно лезть куда-то. Но надо все равно, понимаете, вот какой-то восстановить статус-кво. То есть справедливость. А справедливость какая? Кто первый начал, тому надо навешать люлей конкретно, понимаете, чтобы восстановить статус-кво. Вот если мы находимся в состоянии жопном, да, ну, вся вообще цивилизация, ну, ну или в жопе, или на границе, возле-возле самого анального отверстия, вот так вот примерно, да, то надо восстановить статус кво да, восстановить природу, восстановить, чтобы человек, это звучало гордо, и все такое прочее. Вот к этому нужно, да. Поэтому, опять же, вот используйте вот эти вот термины, кто о чем говорит. Требует ли кто-то это самое, справедливости, и сам ли он поступает по справедливости, вот еще что немаловажно. Обязательно надо ж, э, вот это вот контролировать, понимаете, чтобы за базар отвечали люди. чтобы честность была, да, чтоб человеку это звучит гордо, чтобы у э, блогера или тех, которые там где-то чего-то трандят или пишут, чтобы у него было соответственно вот этого, да, понимаете, чтобы доброта, чтоб обязательно была. Потому что мир этот создавался Всевышним или группой там создателей, да. Он же из доброты создавался. Не потому, что мы просто можем это все сделать, да, а потом смотреть, а что там эти микроскопические, что там они там и, вытворяют, и да. Шпынять и шпынять их, или да, тыркать их этим электричеством, водой заливать сталь, или стальпелем. там, да, этот самый, понимаете. Нет, потому что это было из большого доброты, из вселенской, ну, Пошла ну, это из любви, любви да, конечно. только из настоящей, не какую-то пошлятину, которую сейчас вот, блин, суют во все эти самые, понимаете? Вот все, вот эти вот, понимаете, ты и, и все, и становится понятно. И опять же, за базар надо, чтобы отвечали. А то, блин, учат эти самые, да, вот так, приходите на ретрит, и я вам покажу, как правильно голодать. А вот такая морда, блин, вот, на ровере на каком-то едет, блин, на каких-то островах, это самое, вам оттуда... Что, ты хотел что-то это тут самое? Тут, тут, тут. С каких-то островов вещает о том, ну, вы мне донатики там присылать а то у меня, блин, бензин тут дорогой в Швейцарии, да. Вот, у меня тут за техобслуживание за ровер, за мою хижину этот самый на острове, да, такой из гранита, стекла, бетона. Цен, Абонент, цены большие, Понимаете, кофе, блин, трудно дорогое. это самое. Вы там вражки как-нибудь, блин, ну вот. Вы, главное, загоняйте нам эти самые донатики, понимаете? Вот. На, на синем глазу следующий э, стрим по поводу того, что, ну, как какую-нибудь херню в предыдущем проговаривали, а на следующем, как вроде, предыдущего стрима вообще не было. Да, вот это, абсолютно это самое, нету никакой преемственности, последовательности, нет никакой жизненной позиции, да, ну, а вот стержня, такой, вот это, вот за это базар не отвечают. Вот. поэтому вот смотрите на все это, учитесь этому, учитесь, иначе будут все время вас обувать. Но ну, мне это, ну я не могу на это смотреть, что все человечество, весь исторический период, его обувают и обувают, его бьют, убивают, пытки устраивают, геноцид, блин, тату де море. Ну, сколько можно, блин. Ну, просыпайтесь. Вот. Опять же, мы постараемся помочь, но и в то же время за уши, ж, ну, не вытащим, понимаете. Вы ж не морковка. Ну давайте, начинайте сами как-то. вот, А мы ж поможем. Приходите. Чего вы стесняетесь? Почему так мало народу? И на потоке мало, и на вечерках мало. Что пользы нету? Э, боитесь э, начать трудиться. Вот опять же, э, все вот эти балаболы э, они не, э, не эволюционируют, да, не показывают дальние цели, куда надо двигаться. Мы в отличие они от них, надо, действительно. Да. Они вот действительно в этом здесь и сейчас. Лишь бы вот сейчас вот хапнуть, хайп хапнуть, бабки хапнуть, а там как, там что, вообще не интересует. Сейчас вот, сейчас вот надо, сейчас надо сливки вот эти собирать. То, что можно. А, да. Не ими придуманное и озвученное, ну, а да. они только потом по, на, на этой волне быстро хайпануть и... И дальше, дальше, что-нибудь обязательно новость другая будет. Так, Наталья Поляна к нам присоединилась приветствую. Михаил Маренко перефразировал, что сидит на ютубе, рожа что жопа и меня еще голодать учит. Это я не помню, где это ж было, то ли в этом брате, то ли где. Вот. А по поводу этого сейчас чуть назад, о том, что народонаселение постепенно все-таки просыпается, просвещается вот это вот, да, это видно по... Они пусть будут 300 раз мошенника, мошенниками по вот этим коучерам и ретричикам этим. Они помолодели-то. Молодые все, потому что Но... надо окучивать новую да, слой ты населения. Же, ты же правильно, ты же правильно Они не э -э... и старыми стали молодыми, ну, они да. заменились, появились новые коучеры новые и втюхиватели. Ну, ну тут я же к тому, что хочу подвести, к тому, что они молодые в том плане, что нужно э, сной населения окучивать. Нов... А почему его нужно окучивать? А потому что даже молодые тянутся, блин, не только бухло, порнуха, еще какая-то, а что-то там еще надо подумать об этом. Это говорит о том растет. Да, это говорит о том, аудитории нужно контент хавать. Да, сначала вот такой грибоподобный, но это говорит о том, что все равно какая-то искорка сознания появляется в больших прослойках и все самое хорошее в молодых, вот, юных, тогда Да, сказать. вот беда в том, что понимаете, что аудитория хочет... Нужны учителя, а учителей бляха-муха нету, поэтому вот у меня претензии к высшим силам. Ну че ж вы, блин, не подгоните нормальных учителей, почему обязательно лезут все время подонки и подонессы всевозможные, туфту дурагонят всевозможные, общеизвестные истины. Вот. они за большие эти самые пытаются вот этой аудитории, но это все неизбежно, это все равно это смоется, да, но все равно неприятно, потому что лучше было бы, если бы э, вот это подрастающее поколение, вообще те, что просыпаются в любом возрасте, это не суть важно, это все ерунда, возраст этот, это ну так, в общем надуманное все это дело, вот просыпается, требования есть, а вышние силы не предоставляют. В основном подгоняют вот таких вот этих самых, да, левых крайних, которые лишь бы хапнуть, да, и в норку куда-то утащить. Вот, поэтому так, а мы вот именно расставляем самые продвинутые цели, самые дальние, указываем тех, которые где-то что-то не то говорят, за базар не отвечает, ну и прочие эти нюансы. Да, не обидно, чтобы никого не обидеть. Ну, опять же, как мы обидели или нет, это ж э, посмотрим на эту реакцию вот этих через, через интернет, опять же, да, обидели. Неизвестные персонажи есть они или нету. Вот э, сейчас вот я к чему говорю, что менять нужно терминологию. Понимаете, мы пришли с знанием к вот этим пониманиям, что обман тотальный, многослойный, многомерный. Кругом и везде, даже в ведических писаниях, даже в каких этих самых, изу самых продвинутых персонажей, реально гуру, да, реально гуру, типа там Левашова, Трехлебова, там, ну, неважно, Патердия даже. Вот, понимаете, есть эти, в глубину, не проникали, и до сих пор вот эти все учителя не проникают вглубь, в настоящие эти самые, да. А термины используют «избитые», да, внешние. А потому что они в, своих, в своем образовании опирались тоже на какие-то источники, вот, которые тоже были да. вредоносные. Вот, а сейчас получается, ну как, оно со временем было, раньше было правильно, сейчас это начинает действительно, как я вам говорю, вредоносное. Вот мы упоминали вот этот термин, да, «златый путь восхождения». Вы ну, понимаете, этот термин нужно убирать. Вот, потому что златое это что? Это может быть золотистого цвета, как нам говорят. По смерти попадаешь, вот золотой луч, от иди за ним. А за белым лучом не ходи. Да какая нахрен разница? Если тебя как безвольную тварь потянут, что туда потянут, что сюда. Тяговый, какая разница? Да, тяговый луч, да, как, тяговый луч как, как в этом самом, да, в э -э Стартреке, стар стар да? Вот. вот, понимаете, это все херня. Если это зло, тоже это неправильно. Главное, что, понимаете, какая это самая, даже сюда в такое просветительское просвещение, думать о духе, о душе, залезла это блядское золото. Ну, чтобы какая-то аллегория была у этого, блин, человека, который, ой, золото, это ж хорошо, да, вот это да, вот тоже ж дебильщина. это. Ну, и опять же, зло, золото, поэтому, да, вот это мы решили менять вот. на... Какой? Отчасти это вот открытая дверь путь. такая, которая не закрывалась никогда, просто за этими пологами, да, вот не видно куда идти, и многие бились там о дверь там, об эту самую, алутку там, о стену, и все никак не могли попасть в это открытое это пространство. Сейчас оно есть, это видно, да, но тем не менее, понимаете, это не просто дверь, начать нужно движение через эту дверь и дальше, а там получается уже некие, ну как бы это сказать, да, чтобы образ был такой, ступени, именно восхождение. А путь, он какой путь? Он не то чтобы совсем прямой, потому что ничего в природе не бывает абсолютно прямого. Мы живые, поэтому идет вот такое вот, ну как бы это сказать, да, ээ, некая ну, такая давай, лестница. Ну, ээ, ну можно и так Ты сказать, да, еще... ну, да, она в объеме. Ээ, вот это вот э, спираль, э, спираль это на плоскости, это как э, как она синусоида, да, угу. так она в объеме, это вроде как это спираль восхождения, да. В вот. э, многомерии это еще более другая, но это путь. <свят> чтоб можно было понять, что это путь, да, <свят> что это э легче не становится чтобы вы не думали, что вот ты сейчас шагнешь три ступеньки и потом все, будет кайф такой, ну как христианский рай, да вот туда ты попал, все, и ты уже, ой, ну все я больше вообще никогда ничего не буду делать да? <свят> вот. вот, или магометанский рай, да, будет там тебе эти прислуживать 40 девственниц, да, ну это пипец это, это, это, это, нет, путь это труд, это движение непрерывное причем движение вот. Но это движение для, для твоей души радость, потому что ты не будешь чувствовать этого застоя, это уныние, это именно движение, как все в мире в этом живом ну, устроено. Ну, Почему-то подразумевается, что это обязательно через боль, страдания и какие-то эти самые вот движения и развитие, а так не должно быть, это тоже нужно убирать через какие-то побои, э -э -э переломы и прочие эти самые, психо эти самые психологические травмы. Нет. Оно должно быть в радость, оно должно быть в удовольствие, в кайф, блин, вот эти вот это э, душевное развитие. Ну разве что э, надо как-то так, чтобы по ступенькам самому не идти, найти какой-нибудь этот золотый путь, как этот эскалатор, знаете, он встал и подымает тебя сам. Ну, в принципе, я же говорил, видения были разные. Есть и лифт, в принципе, который вот поднимает на все эти самые, оно тоже так есть, да. Но это опять же, понимаете, чтобы им пользоваться этим лифтом, да, надо наработать, наработать, натрудить, да, вот эти свои можности, чтобы можно было по желанию и на лифте быстренько это самое, в Самое Высшее, да, к своему Высшему Я добраться, да, ну, в тело Бога. Начистить. Вот. Там. Вот. вот, потому что я вот когда поднимался, заглядывал на определенных, условно говоря, этажах, а там шастые такие, крылатые, с черными, с коричневыми крыльями, с этими самыми, с кружечками, с такими этими самыми, рады, траливая, думаю, ну все, мы уже проиграли, а там не оказывается, они там в гостях были, да. В общем, такие пироги, да. В общем, опять же, задумывайте, задумывайте. Все, абсолютно все. Анализируйте, синтез делайте, да. Учитесь работать с информацией, да. Выходите на уровень знания. А дальше ну, вот добро пожаловать на уровень ведания. Прикол сейчас это самое прикинул, Видишь, мы же говорим, да. Ну, все-таки желтый в основном, да. Золотой, желтый же цвет, да. Белому надо, да, стремиться. А ты же видишь, как а звезды стали белыми перестали быть желтыми ну я я в своем 10 помню желтые были солнце было сейчас белое ж действительно светится этим самым да блин лет лампочки покупаем они белые были сраны накаливания они что желтый свет дают вот, так что даже таких примитивных забавных материальных этих определенное подтверждение есть так нам...